здравствуйте уважаемые друзья коллеги и гости моего канала сегодня решили приготовить кедровку один из любимых моих рецептов значит вот эти баклажки они идут у нас по 6 литров на 6 литров нам нужно 5 возник 10 черного перца 10 душистого перца и по 6 ложек кедрача вот такой ложкой я все отмеряю и значит по 4 ложки сахара на 3 литровую банку я ложу 2 ложки сахара, сахар нужен обязательно он даст вместе со специями, с черным перцем с душистым перцем и с гвоздикой даст такой тоненький аромат, что просто шикарно уже проверено, делаю много-много лет получается цвет насыщенный такой такой у коньяка крепко удержанного ну, постоять ему нужно минимум, минимум, да, недели-две но я держу где-то может месяц продегустировать то кто вам раньше не мешает попробовать надо не э, сливать или чего-то добавить собственно говоря но я пришел в последние года к такому выводу что вот такое оптимальное количество то есть э, на 6 литров 5 гвоздик 10 гороха э, душистого, и 10 черного перца и на литр значит разведенного самогона одна ложка кедрача вот здесь 6 литров значит будет 6 ложек разбавил я самогон до 55 градусов все настойки я делаю на 55 градусов получается нормально и не нужно его сливать торопиться через две недели что будет переизбыток дубовых таких как дубовая настойка то есть не нужно этого бояться Стоит у меня и месяц, и два. А одна стояла там полгода, и, ну, нормально. Не было что такого чувства, что нужно скоро-скоро слить. Вот это оптимальное количество. Сейчас, собственно, засыпаем все это дело и продолжим. Засыпали, значит, все ингредиенты. Кедр, черный перец, душистый перец, сахар и гвоздику. Вот смотрите, засыпали меньше минуты назад. Вот кидрач как э, растворяется в самогоне. Видите, такие подтеки. Э, реакция это идет сахар. С самогоном так реагирует, вот эти пузырьки. Сахар еще не, не размешали. Сейчас размешаем и поставим на ферментацию. Значит, в темное место обязательно. Все ферментации должны проходить в темноте. Вот, смотрите, как с ореха, с кедрового, идут такие потоки вниз. И буквально прошло минута полторы Сейчас размешаю и покажу дальше. Перемешали, значит, нашу настойку кедровую. Сахар до конца весь не растворился, но он растворится буквально там до вечера. Вот, я повторюсь, что вот такого количества оптимально для вкуса и оптимально для цвета. То есть, количество ингредиентов. Пробовал делать больше, получается как дегать И еще такой момент, если переборщить с кедрочом, то сушит во рту, когда употребляешь этот эту настойку а так все шикарно идеально прошли сутки как засыпали кедр с горохом с душистым с черным перцем с сахаром и с глазикой. вот смотрите как расслаиваться по слоям это вот не смешиваем то есть вот сверху он отпускается насыщается и внизу видите еще это не смешанная, вот такая красота получается. Собственно, смешается, будет тогда равномерно. Вот, настой идет с ядер кедра. И вниз. Некоторые, видите, кедровки даже еще плавают посередине. А сейчас я вам для сравнения хочу показать. Вот сейчас смешаю, вот эти вот. Две бочки И покажу для сравнения с бочкой сахарного самогона, выдержанного в бочке в дубовый год. Вот. вот, смотрите, первые две бочки, это значит кедровка. Вот сейчас их смешали, они, видите, еще плавали, все. А вот это, это год выдержки в дубовой бочке, вот такой цвет. Это ничего не подкрашено, ничего, запах, конечно, обалденный, пахнет шоколадом вот дуба бочка дает запах шоколада и сладость такую свою Но это видимо свойство дуба что давать такую подсластенность и не знаю почему тут сахара вообще нет собственно Но очень-очень хорошо вкусно представляю что если сделать настоящий солодовый дистиллят и в бочке выдержит там вообще будет шикарно если с простой сахарной браги получается такой результат. Ну вот, собственно, кедр я в бочку за... заливать-то не собираюсь. Да, это он так будет. Тоже сейчас на месяц, на полтора его в темное место, в подвал. Ну и, собственно, вот этот коньяк тоже самодельный, тоже там же в темноте будет храниться выдерживать в дубовых бочках прям очень хорошо результат вас приятно удивит если будете им пользоваться желаю удачи всем спасибо до свидания!